Расскажи, кто ты до МЛМ? Мальчики стоят в магазинах типа Максидома. Продажи. Это у тебя в крови? А, весь в прыщах. То есть у тебя сразу же не было предубеждений негативного к МЛМ бизнесу? Прям страшно, прям в подкидала и ну нет. А, твои критерии выбора при старте? какими ты первыми трудностями столкнулся при работе в сетевом уже, когда ты ответственно к этому начал подходить? Проблема в наставнике, проблема в компании, проблема в продукте, проблема в маркетинг-плане. А что тебе помогало выбираться, вот когда ты был в самом низу, что тебе помогло а, на тот промежуток времени? Очень спас YouTube. Вот прям конкретно спас YouTube. Итак, ребят всем привет привет всем спасибо тот, кто присоединится в онлайн и потом будет смотреть на записи я хочу вам презентовать свою новую рубрику честно о сетевом а какая идея в принципе этой рубрики сейчас мир интернета сейчас мир социальных сетей и если раньше мы могли строить свой бизнес интуитивно да то есть как получалось вот наш нас спонсоры учили пишет список знакомых Звони, обзванивай, сработает какая-то конверсия минимальная, и э, будет тебе счастье. А сегодня э, настал мир маркетинга, да, то есть, э, при котором мы можем анализировать свою целевую аудиторию, э, создавать свои аватары, да, то есть предварительно анализировать и планировать, какого э, идеального клиента и партнера мы можем видеть в свой бизнес. И иногда мы можем, конечно, ошибаться. Иногда мы можем ошибаться, и много курсов, да, то есть много уроков сегодня создано на то, что как написать свою целевую аудиторию, как для этой целевой аудитории прописать их боли, желания, хотелки, чтобы пригласить его в бизнес, продать продукт. И эта рубрика создана для того, чтобы вам показать на живой практике а, услышав а, людей, которые достигли просто невероятнейших результатов. Будут классные топовые лидеры, в том числе, как и сегодняшний гость. Это очень сильный лидер, один из самых сильнейших игроков, в принципе, на рынке. А, представьте, делает товарооборот в 40 миллионов рублей в месяц. Да, то есть это, грубо говоря, да, то есть это... Ну, без малого, я не знаю, миллион долларов, да, то есть без малого миллион долларов, еще чуть там ранее, да, то есть если по старому курсу это... Э, когда еще тридцатник был, да, то есть это больше миллиона долларов. Ну, сейчас это там, ну, там, не знаю, более 500 тысяч долларов, да, то есть товарооборот. Конечно, ну, представляете вообще эти товарообороты? И представляете, что... У вас на кону, когда вы будете эту рубрику приглашать, потому что я ее планирую проводить достаточно часто, приглашать разных гостей. Кстати, если вы хотите, чтобы я привлекал э, ваших лидеров, ваших топ-лидеров, э, которые бы раскрыли все свои секреты. ну Не то, что секреты, а честно, честно рассказали о том, кто они, э, какие трудности преодолевают, кем им нужно было стать чтобы стать тем человеком которым они являются сегодня зная эти исходные данные зная эти исходные данные вы можете а, понимать а, как привлекать таких людей к себе в бизнес вы просто представьте да то есть сегодня Сегодня и вот эта рубрика будет для вас целостным тренингом. да, То есть если вы будете внимательно слушать, записывать каждые детали, вы сможете таких будущих топ-лидеров вырастить в своей организации. Если вам это ценно, можете как-то проголосовать там реакции либо в комментариях написать насколько вам это нравится и если опять же говорю если у вас есть люди топ лидеры лидеры спонсоры которые вы хотите чтобы я с ними повзаимодействовал чтобы я взял у них интервью пожалуйста присылайте мне их контактные данные я постараюсь с ними договориться и сегодня я хочу пригласить Сергея никитина за этим человеком я уже наблюдаю достаточно давно потому что он однажды очень сильно ворвался в онлайн, а, и он надел, на самом деле, большого шума. Это человек, который а, смог перевести дублицируемую классику жанра в онлайн. Да, то есть И благодаря этому создать а, огромнейшую структуру с товарооборотом 40, 40 миллионов рублей – это достойное уважение, это, наверное... То, к чему хочет прийти каждый, когда приходит в маркетинг, ему рисуют вот эту американскую мечту, да, то есть создать большой товарооборот и, в принципе, наслаждаться этим бизнесом. Конечно же, это... У каждого предпринимателя сегодня маркетинга с такими же товарооборотами свои трудности, да, то есть многие думают, что вот если человек взлетел, значит у него нет этих трудностей. Нет, чем больше цифр, тем больше трудностей. То есть немножко они по другими углами, немножко они другие, чем у людей, у которых нет этих цифр. И сегодня мы много узнаем о Сергея. Будьте очень внимательнее, возьмите блокнот, ручку, просто впитывайте всю эту информацию. Я постараюсь задавать вопросы Сергею в логическом порядке для того, чтобы вы могли сформировать очень четкую картинку, в особенности для тех, кто захочет привлечь к себе такого, как Сергей, да, то есть, а, в свою организацию в будущем. Итак, ребят, встречайте. Сейчас я даю слово Сергею. А, разрешить говорить. А, все, Сергей, попробуй подключиться. Коллеги, всем привет. Виктор, привет. Да, привет. Так, так, так. У нас тут еще научиться пользоваться этой чудо техникой. Итак, Сергей, спасибо, что согласился. Кстати, я забыл сказать, что по сложившемуся чуду случаю Сергей также является моим вышестоящим наставником в одной млм компании. У нас вообще собралась очень крепкая линейка наставников, которые делают свои результаты исключительно в онлайн, и мне посчастливилось, что Сергей первый, так сказать, дал руку и согласился выступить на моем эфире. Итак, Сергей, расскажи, кто ты до МЛМ. Кто ты до MLM? А -а -а. Коллеги, еще раз всем привет. А, Виктор, спасибо, во-первых, что пригласил. Я всегда открыт а, к таким мероприятиям, тем более к коллегам, особенно из команды. да. То есть здесь а, максимально быстро, естественно, реагирую всегда. А вот, По поводу, кто я до MLM а, и кто я сейчас даже. А Я обычный парень, просто обычный, простейший. Да, Я сейчас надел костюм, потому что я немножко меняю имидж, да, все-таки деловая беседа, я решил... Хотя я всегда сидел в футболках, потому что мне так комфортно, да, вот, а потому что я обычный парень, мне 38 лет. А, с точки зрения работы, давайте с самого начала все-таки, да, а, у меня обычная семья абсолютная, я родился в Ленинграде, а, жил в Санкт-Петербурге, сейчас живу в пригороде а, во Всеволожске, а, потому что ипотека здесь была дешевле, а, мама и батя инженер в строительной заводе сейчас они все на пенсии то есть это обычная семья и я начал с продавца то есть я начал работать продавцом это такие профессии как промоутер знаете мальчики стоят в магазинах типа максидом и подобные ну, гипермаркеты большие и там стоят мальчики девочки и помогают что-то подать и так далее То есть это моя карьера <laughs> это начало моей карьеры. И я развивался в продажах, я развивался в продажах 16 лет. Когда-то мне не хватило знаний, там, в 29 я пошел на MBA и закончил с отличием. Меня все отговаривали, зачем тебе это надо. А я пошел, потому что я понимал, что мне не хватает знаний. Я хотел развиваться в этой сфере. И, по сути, я дослужился до того, что я начал управлять продажами на территории северо-запада, Урала и Сибири в международной компании. Вот, То есть это я до MLM. И в итоге я, как только получил последнее повышение, буквально через день меня прям щелкнуло что-то. Я понимаю, тупик, дальше не прыгнешь никуда. И я начал искать возможности развития в интернете. И я пошел в стиву. Так, давай э, мы подытожим. А, твоя главная профессия и должность до MLM какая, получается, была? А, ну, грубо говоря, основа – это изначально продавец, потом менеджер, потом руководитель. А, это все сфера продаж. Продажи и управление mm -hmm. продажами. А продавал что, получается? вот а, По-разному. То есть это было бытовое отопительное оборудование, это был бытовой свет это была промышленная вентиляция, и это были напольные покрытия, но это крупные объекты промышленные тоже. Да? То есть если мы говорим про Питер, это Зенитарена, вот эта вот история, то есть там и спорт, и медицина, и разные объекты. Это крупные объекты, это все время стройка практически, практически всегда стройка. И практически всегда это очень крупные объекты и по 100 миллионов, и более. Да, То есть это прям вот такая история. А, вот это вот, Продажи. Это у тебя в крови, это любовь, либо это вынужденная какая-то мера выживания? Вынужденная, случайная. То есть я должен был после колледжа, я техник, электромеханик, если говорить по колледжу, вот когда я пошел вообще работать, да, я хотел пойти на завод, но мне позвонил друг, говорит, Серега, есть работа продавать светильники тоже вот в магазине, вот ну, подавать по сути рассказывать, какую лампочку туда надо поставить, да, то есть элементарная вещь. Я застенчивый стеснительный парень, но я понимаю, что зарплата в полтора раза больше, а, и, ну, чем на заводе. То есть либо 7, либо 10, там, грубо говоря, да, на тот момент еще, потому что это давно было дело. Вот. И я пошел в продажи а на самом деле страшно, я не общительный. Весь в прыщах, потому что еще одна причина, да, почему не общительный. И комплексы, и так далее, и с людьми-то страшно заговорить, подойти. Ну вот, я пошел в продажи. И в итоге, раз я пошел в продажи, я начал как-то в этой сфере двигаться. И, ну, потом начал строить карьеру. Как то есть, это страх, принципе, страх со временем пропал в продажах и в общении ну, с людьми? Ну, слегка. То есть оно как... А, оно пропадает а, страх с точки зрения работы, потому что ты звонишь, ты звонишь по работе, да, то есть ты звонишь по работе, поэтому mm -hmm. тебе более-менее уже комфортно становится со временем. А когда тебе надо вот я я интроверт и мне тяжело, я домашний, я домосед, я вот это вот все мне очень тяжело, да, а вот по работе нормально, я могу позвонить, потому что, ну я говорю, ну это ну, про а что в этом такого? Я звоню по работе, да, то есть это нормально, mm -hmm. а вот куда-то попросить что-то кого-то, что-то еще, безумно сложная история для меня, прям, как для интроверта, это, но это вынужденная история уже, потому что я понял, что там есть деньги в продажах. Да. Прям, прям, прям магия какая-то. Интроверт собирает вокруг себя интровертов. Да, да, да. А, кстати да. говоря, мы были на мероприятии как-то, и а, сидим ребятами, я говорю, я интроверт, и все такие, я интроверт, я интроверт, я интроверт, все ребята интроверты. Да, просто, практически, ну там, единицы, может быть, да, но практически все интроверты. Сети, сетевой маркетинг объединяет интровертов да. и, дел, да. и позволяет им делать результаты. А, так, хорошо. Что это было, ребят? Вы фиксируйте, это очень важно. Вот э, аватар вот представьте: Никита Аватар, да, то есть 30 лет. Да? Сколько лет назад, когда ты начал бизнес в МЛМ? Бизнес я начал где-то с половиной, может быть, ну, ближе к 4, между. Наверное, три с половиной года назад, грубо говоря. Вот, фиксируйте, аватар, Никита, мужской пол, 33-34 okay. года, да, то есть, да. А, о, Сергей, да, Никит... Никита. Никита, да. да. путаюсь с Никита иногда, потому что да, да, фамилии да. это, это норма, а, это... Да. я а, Вот, и фиксируйте, это ваш аватар, да, то есть, вот многие на тренинге ходят, ломают голову, как составить аватар. Вот, перед вами сидит аватар, который сделает топ-лидерский ранг вашей компании. Профессия продажи, да, то есть, и так далее. А, интроверт. Хорошо. И вот скажи, пожалуйста, mm. что это за точка такая ключевая, когда ты... Э начал искать возможности. Ну, то есть, вот что-то надо менять в своей жизни. Что случилось? Было два момента. Uh, был первый момент в жизни. Uh, uh, ну, давай, во-первых, uh, когда я познакомился с сетевым, я с ним познакомился Под, вообще... Подожди, случилось... а ты, а, был... а, случайно, да? То есть ты... Ну, это получилось случайно. Это быстрая история. Да, 25 лет мне было. Uh, мы играли в мафию ребятами, собирались. И один человек там занимался сетевым. Он об этом рассказывал. Он меня не звал, он просто рассказывал об этом. Поэтому не стесняйтесь рассказывайте чем вы занимаетесь и я как-то подумал а чем бы и нет и я ему сам даже как-то позвонил и самому сказал я говорю давай может я тоже попробую а, грустная была история я сказал брату сказал другу про сетевой мне все сказали неинтересно и я эту историю бросил да это 25 лет но это так отстраненно а, а, несмотря на то что я занимался продажами да вот а начал заниматься я искать поиски дополнительного заработка в 30 лет когда я попал в больницу, с тем, что я не мог ходить. Я с 15 лет занимался спортом, и 7 грыж в позвоночнике. 7 грыж, и когда начало отдавать в ногу, я пошел там к врачу, врач оказался некомпетентным, он сказал, что меня просто зажало, и он начал отправлять меня в сауны, бани и прогреваться, а на самом деле при грыжах нельзя. И в итоге меня зажало до такой степени из-за этого, что я, ну, обезболивающие не помогали, я не мог шевелиться, я не мог ходить. Я лежал, у меня рядом был тазик, чтобы писать, потому что до туалета мне было не дойти. Меня отвезли в больницу 10 дней там, под капельницами, потом дома несколько месяцев, потом еще месяц в больнице, с трудом туда доехал. Короче, я не мог ходить какое-то время, да, из-за вот воспаления серьезных, грыж. И мне сказали, что я вообще там с трудом, наверное, смогу, если не, порежет, не порезать меня. Я постановился без операции, если что. Вот. И в итоге я начал искать, как зарабатывать в интернете. Я начал изучать интернет. Я ничего такого не нашел. Но, по крайней мере, я просто начал изучать, что это такое, вот, когда мне было 30 да, к сожалению, разные пирамиды были, я не влезал в эту историю. Я пытался создавать группы в ВК, а думал, смогу раскрутить и зарабатывать на рекламе. К сожалению, нет. Да, не хватило, наверное, терпения, где-то понимания, что это все равно процесс требует времени. Да? Ну, по крайней мере, я что-то начал изучать, я начал создавать сайты, хотя я вообще не разбираюсь вот в, это, в этой истории, просто по видеокурсам. Я да, просто открываю видеокурс так на WordPress нажать туда, нажать туда, и я создавал сайты какие-то текстовые. Вот. Это то, что я пытался делать, вот заработок в интернете. Ничего не смог, ничего не получилось, потому что я не понимал, в какую сторону двигаться. Естественно, никто не подскажет, никто не поможет. Ну вот, наверное, мои первые попытки зарабатывать в интернете. То есть именно твое здоровье, да, то есть вот это ключевое такое было моментом. Первый раз, когда ты понял, что нужно что-то искать, это вот момент такого вот разрыва, когда у тебя проблемы возникли со здоровьем. Ну, думаю, что где-то да, скорее всего, где-то А да. каким спортом ты занимался? Я занимался, ну, качался и я занимался тайским боксом. Ребят, дополняйте, аватар, да, то есть у вот Ара Сергея было несколько касаний, да, то есть первое касание человек не пришел в сетевомаркетинг, у него не получилось. Это говорит, знаете, вот есть в сетево-маркетинге принцип часов, ну, они по-разному называют эти принципы, когда мы не должны ставить крест на человека, который нам когда-то отказал, либо же нам сказал нет. Это говорит о том, что на данный период времени для человека это не актуально, и вот посты... Uh, прямые эфиры, контент, он должен делать постоянное касание для вашего аватара, для вашего, для вашего идеального клиента, партнера, для того, чтобы вы у этого человека были постоянно на виду. Когда у человека возникнет какая-то трудность со здоровьем, либо уволят с работы, либо у него возникнут какие-то трудности, он, ваш контент ассоциировался с вами и с тем, что вы можете этому человеку э, помочь. И тогда этот человек, скорее всего, выберет вас, когда у него э, ну, будет выбор Куда бы пойти, он обязательно у вас этим поинтересуется. Хорошо, Сергей, скажи, пожалуйста, как ты получил предложение о сетевом? Какой триггер сработал Вот именно для тебя в тот период времени, когда ты уже решил, я активно буду заниматься сетевым маркетингом? Я не получал предложение, я сам нашел опять, потому что я понимал, что мне интересен какой-то дополнительный источник, да? Здесь произошло как? То есть я развивался вот в международной компании, я управлял продажами по северо-западу, я делал хорошие объемы, я увеличил здесь продажи там в половину где-то, и я сам, то есть ну, у меня уже амбиции появились определенные, я сам ä, попросил повышение, я сам отбил хорошие очень условия, немцы там в шоке были, потому что это изначально немецкая компания. Вот, и мне дали повышение, когда мне дали Уралу-Сибирь, день эйфории, и на следующий день меня щелкает, и я понимаю, у меня тупик. То есть я понимаю, что дальше это глава представительства, там хорошая девушка, да, Таня, которой мы дружим до сих пор, была, и я понимаю, что я не хочу эту должность, потому что она с утра до ночи там, и там, ну, ну, вот эта вот рутина, да, административная история, она мне не нравится совсем, я ненавижу рутину. И в итоге, я понимаю, у меня тупик, да, я дошел до дохода где-то на круг 200, неплохо для Питера, на мой взгляд, 200 тысяч на круг примерно, да, служебный автомобиль, а у меня был холм-офис, потому что в Питере я был один, то есть я, ну, по сути, сам себе подчиняюсь, да, здесь. И интересная история, да, много командировок и так далее, но я понимаю, тупик. А дальше что? А что, ипотечная однушка? Окей, потом будет ипотечная двушка, да, ну, путешествия раз в год, может быть, два раза в год. Ну, окей, дальше что, да? я понимаю, что мне хочется двигаться, и я начал искать, я понимал, что сетевой – это интересная история, я давно это понимал, меня это не оставляло, да, эта мысль, и я начал искать себе куда, и вот здесь всем важный совет, где я начал искать YouTube. Ну, потому что вот а, я а, в команду постоянно внедряю, ребята, если вы не качаете свой YouTube, вы теряете огромное вот, а, преимущество, да, потому что где начинают искать люди? Конечно же, YouTube, да, ну а где еще? То есть мы начинаем выбирать, ну вот новичок выбирает компанию, выбирает себе лидера, естественно, выбирает себе, ну, маркетинг, изучает, продукт изучает, лидеров ищет. И я вот начал искать себе а, тогда компанию, интернет, YouTube, искал какую-то тоже систему автоматизации, какой-то халявы хотелось, как большинство, да, как у интроверта. Не хочется работать, хочется много зарабатывать, не хочется общаться с людьми. Классическая история попадания новичка в сетевой бизнес. Да, отсутствие полностью понимания, что сетевой бизнес – это бизнес отношений, хотелось какой-то, ну вот такой халявы, да, это, это норма. Я начал искать, и, ну, я выбрал для себя там компанию, пошел в нее, вот, то есть я сам, я, ну, я сам выбрал компанию. Хорошо, давай мы немножко отмотаем назад, для того, чтобы сложилась целостная картинка. То есть у тебя сразу же не было предубеждений негативного к MLM бизнесу? Да, да, у меня не, не было. было. Не было. А то есть... у меня в жизни было такое, что у родственники там кто-то потерял деньги на сетевом. Это было очень давно, когда сетевой появлялся только в России, да. Вот, лет в 20 когда-то мне было, меня звали на собеседование, я как-то пришел, мне пытались втюхивать сетевой, я понимал, что это дичь, это не мое, да, но вот я говорю, когда в 25 я понял, что это интересная история, и у меня, ну, я продажами занимаюсь, я понимаю, откуда идут деньги, что это с товарооборота деньги, это абсолютно нормальная история, как такового ну, негатива у меня к сетевому не было. Да. А, а что тебе тригернуло, тригернуло? Вот когда в мафию играли, и человек рассказал, что тебя конкретно зацепило. Что... Ничего, а, со временем. Со временем он рассказал, потом еще кто-то рассказал, я понимаю, но думаю, окей, пойду к нему. Попробую просто напишу ему, узнаю. А, я думаю, я продажами занимаюсь, все у меня получится. Но, учитывая, что я интроверт, по работе я еще мог звонить, да? А друзьям рассказать ну прям страшно, прям в подкидало, и ну нет. То есть меня тригернуло, что просто почему бы и нет? Почему бы а не Когда ты искал уже целенаправленно, чтобы заняться сетевым маркетингом на YouTube пошел искать? А вот а, твои критерии выбора при старте, да, то есть да. не сейчас, как Топа, который понимает уже прошел перечень ошибок, проб, а вот пе первое на что ты акцентировал внимание? Минимум работы минимум работы минимум общения То есть и я нашел тогда систему которую какую ну ребята сделали там как бы автоматизации я думал что это будет какая-то халява небольшая такая я не хотел общаться с людьми я понял там вот в 25 то что я сказал двоим людям да и мне как бы сказали нет я понимаю что я не хочу никому звонить я не хочу никому там писать да я понимаю что это не моя история а, а, на тот момент да и в итоге я нашел какую-то систему ну такая ну Опять же, вся система автоматизации, большинство, да, да, они что-то автоматизируют, но это маркетинговая такая хорошая история. И вот эта маркетинговая история, она меня хорошо зацепила. Вот. И я пошел, найдя вот такую компанию, ну, такую систему. А с какими ты первыми трудностями столкнулся при работе в сетевом, уже когда ты ответственно к этому начал подходить? Ну, если в той компании, то со своими тараканами в большей степени. Какие поляются тараканы? Тараканы тем являются, что ты ничего не делаешь. Ты ходишь на планерке, ты сидишь в чатах, ты делаешь алто, но ты не рекрутируешь. Имитация бурной деятельности. Да, да. И у тебя, так я же год без результата сидел, потому что я ничего не делал. Я имитировал бурную деятельность, и на самом деле ты сидишь, ты ходишь, ты думаешь, почему у меня нет результата? И удивляешься. Да, а в команде то же самое, огромное количество людей сидят, а почему нет результата? Я, я сейчас специально задаю вопрос, как ты рекрутируешь? У меня ответ, ну никак, давно, давно. У меня то же самое было, у всех то же самое, у большинства. Ты не рекрутируешь и, и не понимаешь, почему у тебя нет результата. Ну так ты предложение не делаешь. И я то же самое, хожу на планерке, нет результата. Я почему нет? Вот у него есть, у него есть, а у меня нет. Я не делал предложений. Да, потому что система автоматизации, да, она не сработала, я потом пошел в другую компанию, еще одни тараканы. Проблема в наставнике, проблема в компании, проблема в продукте, проблема в маркетинг-плане, проблема во всем, кроме тебя самого. Да? А, то есть сейчас ты это всю историю легко понимаешь, да, что везде есть топы, везде есть люди, которые зарабатывают. Да, Нет в этом проблем. Вот В, в этих четырех ну, пунктах нет проблем. Проблема в себе, то, что ты просто не предлагаешь людям а, бизнес или продукт. Я вот этого не делал. Я боялся, я стеснялся, я искал какую-то волшебную кнопку, ну, вот. И что, стало, и что стало катализатором того, что ну, ты начал двигаться? Ну, то есть ты преодолел этот барьер. Я, во-первых, безумная благодарность наставникам, да, что они, я ни разу в жизни не получил переливов, да. Как многие хотят, переливы, мы тебя зальем. А матри... матрицы были, что ли? Или... А, нет, ну в сетевом же тоже дают переливы. Иногда, да, мы тебя зали... мы тебе структуру построим, только прийти а, к нам. Ну, и... Ну... Да? Вот. и мне повезло, я же сидел с какой целью, да, то есть как большинство новичков сидят. Я вот сразу, мои тараканы, я сижу, делаю ЛТО, хожу на все планерки, в надежде наставник мне пару сейчас человек даст, увидит, какой я хороший, я хожу вот на все планерки, а наставник такой плохой не дает, вот гад, да. Спасибо ему, бывшим наставникам, что ни разу не дали переливов, не убили во мне потенциал. Это здорово. Да? А что стало триггером? Я, я начал делать какие-то первые вещи сам. Да? А я сделал какого-то кривого бота, потом я сделал что-то еще, потом я сделал вот как раз там систему автоматизации ну, совместно. Там я придумал идею системы автоматизации, на нее привлек уже ребят, и мы сделали систему автоматизации. Вот и в итоге мне просто пришлось делать все, что я не хотел делать, потому что когда сделали там систему, надо было начинать снимать видео то, что я не хотел делать, надо было общаться с людьми то, что я не хотел делать с командой, а так как идея моя, ну как бы мне пришлось делать, то есть просто ну перед фактом я себя поставил, мне просто пришлось и я начал делать, ну вот и все. Была ли у тебя какая-нибудь яма, которую ты никогда не забудешь вот во время сетевого, когда ты получил какой-то результат, а потом упал и долго страдал каким-то синдромом самозванца, в принципе, что не давало тебе двигаться некоторое время, то есть вос восстанавливался? Бы были такие какие-то Не Были, скажем, несколько моментов, где-то ямы, где-то слишком больших взлетов. А, то есть после а, первого взлета серьезного а, ты считаешь себя прям гениальным человеком, да, но ты не понимаешь, что ты взлетел на хайповая история немножечко такой, да. А любая хайповая быстрая история, это потом очень серьезный провал. То есть каждый из сетевиков, если он быстро взлетел, залили его, или там просто хайпанул как-то, ну вот где-то повезло. Безусловно, везет тому, кто везет, но все равно повезло, да, такое бывает. И со мной это произошло, это нормальная история. И вот ты взлетаешь, и если ты не успел усилиться, не успел компетенции в себе вырасти, ты упадешь, и упадешь жестко. Так жестко, что можно в ноль. Безусловно, мы потом просели, потом мы взлетали, потом мы просаживались, потом мы взлетали. Почему так произошло? Потому что взлетели на автоматизации, не умея общаться, не умея, не понимая бизнеса, не понимая ценностей бизнеса, не понимая других каких-то методик. И перестала методика работать, и, конечно же, пошел провал серьезный провал, да, вот и надо было очень быстро учиться, надо было очень быстро взращивать компетенции, и я работал. Ну, я вообще, получается, с момента создания там этой системы, да, то есть я работал несколько лет, получается, без перерыва, почти 24 на 7, первое время вкладывая вообще всю прибыль, полученную в систему и так далее, да. И, ну, ты в такой панике, когда это перестало работать, в такой панике находишься, ты не понимаешь, что делать. Ты же взлетел с системой автоматизации, и ты не умеешь, не умеешь рекрутировать зумами, ты не умеешь нормально общаться еще до конца, ты не умеешь создавать инструменты, у тебя нет школы, у тебя нет принципов определенных пониманий этого бизнеса. Ну, было безумно страшно. Особенно еще я уволился да, с основной работы, потому что мне надо было как раз вкладываться в команду, я ушел на меньший доход, и мне повезло, что это сделал, потому что я ну, прокачался сильно. Ну, потом мы сделали школы, мы делали одну, вторую, третью, усиливались, качали новые инструменты, потом научились работать личным брендом, да, это работало сейчас где-то хуже, да, потом научились другими методиками работать, потом другими методиками, ну, и потихонечку поняли эту индустрию. Было вот так вот, это нормально, у любого сетевика вот эти скачки вверх-вниз, вверх-вниз, это абсолютно нормальная история, и они а что... нас как раз усиливают. А что тебе помогало выбираться, вот когда ты был в самом низу, что тебе помогло на тот промежуток времени? Вот... Безусловно, здесь помогли определенные, наверное, какие-то, ну, давай, здесь несколько моментов. Первое, помогло то, что просто пахал без перерыва, да, то есть это первый момент. Второй момент, очень спас YouTube, вот прям конкретно спас YouTube, спас приход сильного лидера. Помогли ребята, которые пришли, да, потому что, давайте откровенно, вот иногда представляют, это там лидер, который создал такой оборот. Да ничего подобного, это не я создал такой товарооборот, это команда создала такой товарооборот. В команде есть сильные лидеры. И периодически, в момент, когда твой инструмент перестает работать, у тебя есть ребята, которые что-то тоже находят, что-то делают, и они взлетают. И это усиливает твой результат. У меня было такое, что в момент моего провала какого-то, да, то, что мой инструмент перестает работать, у ребят выстрел происходил. И вот это вот безумная просто благодарность всем ребятам, да, которые вместе развивались, которые развиваются до сих пор, что благодаря им где-то ну, просто не развалились очень сильно да, и, и взлетели снова. Вот. То есть это внутренние отношения с ребятами, это сильные лидеры, которые есть в команде, это вот ребята, с которыми идем вместе и развиваемся дальше. То есть это, это команда. Команда помогла. То есть правильно я понимаю, что задача любого потенциального лидера, который вырастет, это двигаться, действовать, пытаться реализовать свои идеи, и рано или поздно ты на свои идеи все равно привлечешь Хороших, сильных лидеров, которые тебя подтолкнут, бустят, да, то есть такой буст сделают, который тебе, ну, поможет вырасти дальше. То есть не обязательно быть вечным локомотивом, который только рассчитывает сам на себя, но если продолжать двигаться, что таких локомотивов появится несколько, которые вместе с тобой сделают большой результат. Сто процентов только это является развитием сетевого. Невозможно дотянуться. То есть, если вы являетесь там одним единственным лидером, да, ты являешься, получается, то ты не можешь дотянуться до определенной глубины, у тебя все равно будет определенный тупик. Да, ты компетенции взращиваешь, инструменты какие-то новые делаешь и так далее, какую-то дублицируемую систему делаешь, но все равно есть тупик определенный. Если лидеры не вырастут в команде, да, то твое поле влияния оно не дотянется просто. И когда появятся сильные лидеры, они в любом случае появятся. То есть, если ты делаешь, если ты развиваешься, да, если ты растешь как личность, к тебе в любом случае придут определенные сильные лидеры. Либо они вырастут у тебя, сильные лидеры, да, либо они сами даже вырастут. Может такое, у нас же три варианта, да. Либо лидер вырос сам, лидера вырастили мы, лидер пришел, уже готовый, да, вот. И в любом случае это произойдет. Вот. И тогда ты начнешь расти. Мы можем расти ну, до бесконечности только если появляются сильные лидеры. И это как раз усиливает команду. И это как раз дублицирует. И это в итоге приведет нас к какому-то, к чему все мечтают, к какому-то полупассивному, да, пассивному вряд ли, к какому-то полупассивному бизнесу. Скажи, пожалуйста, это, это немного странный вопрос, но такое бывает и случается. Просто вот даже мне любопытно. Если бы... Пришлось начинать все с нуля. Ты бы начинал? Да, и, я бы начинал. И, и, и, и, именно в сетевом, либо же выбрал какую-нибудь другую сетевую? Нет, я бы начинал все с нуля в сетевом, потому что, ну, во-первых, не с нуля. Да, то есть а, Нет, вот, вот, вот именно, именно с нуля я понимаю, что у каждого из нас уже выставлен некий авторитет, некоторое влияние на окружение, и все равно нашлись бы те люди, которые бы пошли за нами. Это, это, ну, это нормально, то есть я, я это понимаю. Но большинства такого нету, к сожалению. И вот просто вот если просто предположить, да, то есть, вот я, например, просто свой пример приведу: я один из категорий уставших лидеров, то есть который устал просто быть. В нескольких сетевых компаниях, потому что, ну, во многих сетевых компаниях я закрывал уже половину маркетинг-плана, были хорошие товарообороты, но приходилось э, идти в другое направление. Я просто вот сейчас, я лично э, понимаю, что если вдруг, ну, сейчас такое нестабильное время, да, то есть компании не станет, ну, вот просто, да, то есть э, не дай бог, да, то есть мы все верим, что компания там, надежна. Более 12 лет, да, то есть на русском рынке, то есть нет никаких предпосылок, но это просто, если вдруг ничего не станет, я, наверное, больше не буду начинать сетевой маркетинг, потому что я просто устал, да, то есть, и вот в, в этот момент вот тебе вопрос, вот если бы пришлось с полу нуля начинать, ты бы начинал, либо же нашел бы какой нибудь другой направление? Я бы начинал, ну, еще раз, да, то есть уберем вот это вот, то, что есть какое-то да. понимание, что да. кто-то пойдет, да, все равно не с нуля, ты уже эксперт в этом да, бизнесе, опыт. ты уже его да, понимаешь, ты понимаешь, да. как бы ты начал, я бы начал. Я бы начал снова, здесь я же уже начинал снова, да, то есть у меня же получилось так, что меня терминировали с первой компании, да, за как раз инструмент автоматизации, да, определенный, то есть мне получилось, пришлось начинать вот в компании, в которой я сейчас нахожусь, да, то есть не с нуля, там, часть команды перешла, естественно, да, но все мы знаем, что когда ты переходишь, переходишь лишь часть команды, это абсолютная норма и, ну, меньшая часть. Часть команды всегда переходит, это нормально. Но вот я бы начинал с нуля, потому что я вижу здесь в этой индустрии самые большие перспективы. То есть это как раз где можно сделать определенный пассив, да, ну хотя бы частичный, да. Здесь можно зарабатывать реально такие неприличные да, для кого-то деньги. Вот, и я понимаю, что здесь ты развиваешься как личность, очень серьезно развиваешься как личность. Я тоже устал. Давай откровенно, я тоже очень сильно устал, и это нормально, что лидер устает. Мы строим бизнес с определенными рывками, да, то есть у меня сейчас опять был такой сильный рывок, довольно-таки где-то у меня был рывок до очень неудачный, я многое потерял, да, я потерял много сил, времени и денег, но и потом пришлось еще рывок сразу же делать сильный, вот он сейчас будет, да, а как раз сейчас получим все бенефиты от этого рывка, вот. Но в любом случае, значит, надо отдохнуть и снова делать рывок. Это нормально. А я больше устал ходить на работу 5 дней в неделю, да, то есть, ну, поэтому да, да. Да, я лучше буду развиваться здесь, в сетевом. А как, как Эрик Ворри сказал, который заработал более 15 миллионов долларов в сетевом маркетинге, что а, наша индустрия не идеальна, но это лучшее, что можно сегодня предложить рынку в предпринимательстве. Да? Я тебя услышал, хорошо. И вот теперь очень важно для всех, ребят, это тоже. Я надеюсь, что вы идеи и все вот это, вот, как я и сказал, мониторите и идеи записывайте, потому что это очень важно. Каждое слово, которое говорит Сергей, это все можно перекладывать на посты, на продающие посты, на рекламные посылы. Для того, чтобы привлечь таких людей, это очень, это архиважно. Да? То есть это вот готовы для вас вот посылы и смыслы, которые нужно вкладывать в контент. Ам... Вот. Очень важно для новичка, вот так как у тебя уже есть навыки, взгляд, опыт, экспертиза, если бы тебе пришлось начинать все сначала, с чего бы ты начал, да, то есть вот какие, вот какие бы ты первые действия начал бы делать сейчас, потому что новичок, который приходит в бизнес, у него хаос, я не знаю, с чего начать, а вот вдруг то не сработает, вот твой уже опыт, навык, знание, экспертиза, вот. С чего бы ты начал? Какие твои первые шаги для того, чтобы получить первый результат в сетевом? Что бы ты делал? Ну, довольно просто, да, то есть, во-первых, я нашел бы для себя компанию подходящую, да, с точки зрения маркетинга, продукта, я умею... Мы... Мы, мы к этому еще вернемся, да, да? то есть... Да. Вот я просто Да, поэтому я бы а, подходил от этого. Потом бы я начал выбирать себе лидера, да, а, учитывая тот момент, что я сейчас под президентом. С одной стороны, это приятная история, а с другой стороны, ты понимаешь, что тебе не может наставник дать то, что а, не дать другим, да, ну, грубо говоря, не может дать каких-то других инструментов. С одной стороны, игру это круто, с другой стороны, ну, есть плюсы, есть минусы свои, да. Вот, поэтому я бы искал, наверное, себе сильного лидера, у которого есть готовая система работы, а, прям сто процентов, да, потому что если ты начинаешь с нуля, хочется быстрого рывка какого-то, да, где уже отлаженная система определенной работы. То есть я прихожу сразу туда, и я понимаю, что я могу сразу же применить, да, то есть я бы сделал можно, это. Можно я тебя перебью, да, то есть чтобы уточнить, да, то есть да. А, правильно я понимаю, а, вместо того, чтобы создавать велосипед, как многие сегодня делают, я создам супер новую свою систему обучения для себя, для своей команды. Проще всего. А прийти получить готовый инструмент который уже работает для людей это освободить тебе время да для того чтобы самому не заморачиваться и это же дает инструмент твоим людям что фокусирует тебя только на правильных действиях на рекрутинге да то есть вот сфокусироваться на действиях которые приносят деньги здесь важный момент с одной стороны да а с другой стороны я бы еще свой велосипед создал но уже на да, то есть здесь э, я вхожу, я быстро могу применить инструменты наставника, да, грубо говоря, э, и я начинаю создавать свой велосипед уже потом. То есть просто, во-первых, я уже могу, да, у меня есть опыт, э, а во-вторых, ну, я возьму то, что сейчас работает, а потом добавлю что-то свое. Причем я могу добавить что-то свое, да, уже училище, готовый. со, со да. своего опыта уже. Да, да, и здесь очень важный момент ведь, да, то есть э, когда у... Твой инструмент перестает работать, а это нормально, это периодически происходит, все циклично, да, все перестает работать, кроме там классики, да, грубо говоря, вот, а, то есть в это время инструмент наставника или опять же ко мне пришел человек, там, говорит Сергей, там, это твой инструмент не очень, я говорю, есть вон там инструмент берет к наставнику вышестоящему, бери то, что у него есть, да, это усилит тебя, поэтому сто я бы пришел к человеку, у которого все готовое. Это меня ни в чем не ограничивает, это меня только усиливает. Это я как, а, как вот мы заходили с ребятами в команду, да, то есть я сразу же с тобой связался. Uh, с Андреем связался. Короче, я, я максимально дотянулся до всех наставников и сказал, ребята, какие у вас есть инструменты, какие знания, какие есть обучения. То есть uh, максимально для того, чтобы получить весь пул таких знаний и инструментов, для того, чтобы каждый человек мог найти для себя что-то полезное для него и эффективное. Uh, хорошо. И вот, uh, хорошо, инструменты. А что бы ты делал? Вот uh, твои первые действия. Вот. Допустим, ты зарегистрировался в своей компании. сейчас мы вернемся по поводу э, критерия выбора тебя уже как э, топа, да, то есть, потому что многие думают сейчас, вот сейчас выбирают на каких-то эмоциях, да, то есть вот приходят люди, там хайпанули, там ты ты станешь топ-1%, э, э, формула 1.9.90, вот это у меня, вот, э, э, там, криптовалюта, там, тысячу процентов, делать ничего не надо, переливы, да, то есть вот это вот личный объем делать не надо короче, вот, вот я смотрю за рынком и думаю, к чему это все придет сидишь и ухваляешься. ну, а с другой стороны думаешь, но они научатся и уже опытные придут к тебе уже уже немножко с включенным мозгом но, ребят, когда вы выбираете сетевую компанию, это одно а второе, кого вы хотите привлечь себе в команду халявщиков, которые ничего не нужно делать, либо сильных лидеров на будущее и вот сейчас очень важно от Сергея услышат то, на что обращает внимание человек, уже пройдя какой-то опыт, который делал хорошие сильные результаты, на что он фокусирует свое внимание для того, чтобы в следующий раз уже не обжечься и действительно сделать результат, который. Ну, так вот, пенсия, да, то есть, я прихожу, здесь делаю результат и наслаждаюсь жизнью, поддерживая свой бизнес, так говорится. Вот какие критерии мы, мы с тобой, ты рассказал, на что ты фокусировался в начале: халява, ничего делать не надо, автоматизация, да, то есть. Хотя при том замечу, что в той сетевой компании, которую ты и я находим, мы тут не пиарим, ребят, что вы нет, мы не говорим название, ничего. Прошу заметить, что на уровне компании сама она делает автоматизацию, и все мы делаем автоматизацию. Но вот твой критерий выбора сейчас, вот, на что ты акцентируешь внимание? Что критерий важно при выборе? По, по инструментам имеешь не, в виду? Нет, сетевой компании. Сетевой, сетевой компании. Вот. А в сетевой компании у меня теперь несколько критериев выбора, да, то есть если раньше я считал, что нужен маркетинг-план, это только маркетинг-план, да, что продукт не важен и так далее, то есть это когда-то еще, когда начинал только, да. Сейчас я четко понимаю, маркетинг-план важная история, очень важная история, да, то есть он должен быть, во-первых, сбалансированный. Вот, во-вторых, я никого не слушаю с точки зрения маркетинг-плана, потому что каждый разбор маркетинг-плана – это всегда манипуляция в сторону того, кто разбирает. Перевес да, на свою сторону. Типа. Да, да. А перевес либо в нужный квалификации либо в нужном расположении либо вообще какие-то не учитывают бонусы и так далее да то есть я беру два pdf -а и я сравниваю грубо говоря да то есть я делаю это сам расчет просто не смотришь людей берешь два маркетинговых плана которые дано от компании ты просто ведешь расчет да я, я сравниваю самостоятельно да это чуть-чуть дольше то есть я смотрю где-то Людей вначале, потом я сравниваю уже самостоятельно, потому что только самостоятельное сравнение оно дает ну, четкую конкретику, ты понимаешь, потому что никто не скажет минусы своего маркетинг-плана. Обычно, да, то есть ну, все говорят только плюсы. И надо понимать все подводные камни. Вот, это первое. То есть изучаем маркетинг-план. Так, у тебя зеленый экран. Виктор здесь? Да-да, <ISU> говори, а. я, я, я вижу, у меня тоже мигает, я уже выключался. Ага. Вот, то есть маркетинг-план, безусловно. Второе, конечно же, я не говорю, что первое, что второе, да, потому что все важно. Безусловно, продукция – это один из ключевых, в общем, моментов я считаю, продукт. И я считаю, что здесь нужно, опять же, каждый хвалит свое. да. Кто-то говорит, нужен уникальный, крутой, дорогой продукт, кто-то говорит, простой, понятный продукт. Я считаю, нужно и то, и то. Потому что где-то ты заходишь с простого понятного продукта там, на обычных людей, да? а где-то ты заходишь, а, а, а уникальный продукт, да, он удерживает очень хорошо, потому что его нигде не купить в другом месте. Потому что часто бывает такое, там человек перебежал с одной в другую компанию, он полностью поменял. Да? Если есть уникальная история, то ты не поменяешь полностью. Я считаю, что должен быть баланс и то, и то. Да, вот и продукт должен быть качественный. обязательно я ни за что ну, не выбираю дешевый продукт потому что дешевый продукт это дешевое сырье да? то есть я, я это всегда понимаю ну то есть это логика то есть это дешевое сырье ну, а да. это значит Ч -ч -ч человек человек который вот меня поражает вот э, я просто расскажу опыт немножко свой э, мы пришли с американской сетевой компании там бады да то есть и там ну достаточно не дешевый продукт но ну, в принципе Хотя сказать, что он там наценку какую-то, ну, дел нет, не было. Просто действительно качество было другое. И многие, кто не мог продавать, например, дорогой продукт, они шли там в компании, аналоги, где, грубо говоря, в три раза дешевле та же Омега. Ну, грубо говоря, возьмем то всем распространенную Омегу-3. Человек не понимает, что себестоимость продукта, если выключить маркетинг, логистику и так далее, это процентов 30%. И просто логику включить, что, например, 30% взять, что у дешевого производителя там вообще с чего тогда сделан этот в принципе продукт, если он стоит там 100 рублей, ну, грубо говоря. И люди почему-то этого, ну, знаешь, это как пересесть с Мерседеса на Жигули, она все равно с точки А в точку Б как бы доводит. Но вопрос в комфорте и в качестве вот этой поездки. Вот, поэтому да. Если мы говорим, а, кстати, хорошо. про Омегу, довольно часто я тоже разбираюсь сейчас в этом вопросе, но я, у меня Настя, жена нутрициолога, да, она заканчивает УОМ по нутрициологии. И мы сейчас очень плотно этим разбираемся. И а, чем отличается омега? Если дешевая омега, там есть две. А, ДНА, я не помню название точно, да. ДНК вот, и да, и, да, да. Да. и вот, очень должна быть большая разница в соотношении. Если соотношение разница маленькая, да, то одна из кислот, получается, она улучшает состояние, а вторая ухудшает, и вы, получается, пьете плацебо, то есть, который ничего mm -hmm. не дает, если разница в соотношении, но и разницы нету практически, да, и такое есть, дешевая омега, она не дает вообще результата потому что, ну, я говорю, одно улучшает, другое ухудшает состояние, да, то есть воспаление в организме. Все. А когда мы смотрим на дорогую омегу, да, то есть мы видим там соотношение разное. Вот. И мы понимаем, да, это уже интересный продукт. И так по любому продукту. То есть, во-первых, состав во-вторых, сырье из состав, да, из чего делается. Я знаю дешевые компании, так там сырье дешевое, да. Скинька, и я получаю... пошли, по, трах, по, по, по там взяли там... Да, и, и ты не получаешь результата от продукта. И мне иногда говорят, да что вот мы пьем это, но нам не помогает. Я говорю, так да ты пьешь дешевое. То есть а ты покупаешь, там, допустим, для суставок и связок себе продукт да, за 1000 рублей и не получаешь от него результата. И пьешь это два года. В итоге ты раз в месяц выкидываешь 1000 рублей на отсутствие результата. Э, а еще хуже, ты ухудшаешь свой организм. Да? А если ты купишь что-то за 3000 рублей и ты получишь результат за пару месяцев, неужели это хуже? на мой взгляд, это лучше, ты получаешь результат, да? продукта дороже. То есть ты не портишь себе здоровье, ты получаешь результат. Для меня это самое важное. Качественный продукт, который дает результат. Это важно. Да? Пусть там цена выше, но зато я понимаю, это качество. Это на, на, на дистанцию да. он дешевле получается да. И потому, самое, что, что... интересно, люди потом не поменяют. Люди потом поймут, что здесь крутой продукт, и даже если уходят из сетевого, а такое бывает во всех компаниях, во всех командах, это норма, да, а что люди уходят из сетевого бизнеса, но Часть остается потребителями, если у вас качественный продукт. И это как раз наша остаточная, вот эта вот пассивная уже история потом создается со временем. Вот поэтому маркетинг, продукт, руководство обязательно, чтобы держало слово, это очень важно, потому что есть история такая, вот меня терминировали да, в компании, допустим. То есть ну, не очень хорошая история. А на, что, я... а на что они, кстати, сослались? вот когда? Тебя а, смотри, здесь я не буду называть компанию, я не буду ругаться, ну, потому что они дали мне большую пользу с точки зрения того, что я теперь пришел в ту компанию, которую я считаю домом. Опять не буду рекламировать. Да? А, а, первое, а, нам сказали, автоматизация неправильна, вот у вас неправильно. Я потом объяснил все, и я пошел навстречу, я переснял какие-то ролики и так далее. Я сделал ровно то, что просила компания, и нам дали добро на год. Вы будете а, год работать, вы как экспериментальная история. Мы такие, да, спасибо, супер, мы нашли общий язык с компанией. И через три недели приходит сообщение, удаляйте, либо вас терминируют. Короче, короче они, не сослали, они сослались, наверное, вот заблуждение, да, типа вот такого. Нет, они сказали без объяснения причин. Ну а ты как думаешь? Ну типа все вот они... Я думаю, причина была простая: перерегистрации. А, а, мы угу. максимально пытались уйти от перерегистрации. Жалобы Но лидеров, было... скажем так, жалобы лидеров. Которые... Да, так мы знаем, все лидеры встали из других команд. Они сказали, как? это нечестно, либо дайте нам то же самое. И вот у меня вопрос, uh -huh. это нечестно или дайте вам то же самое. То есть, это норма. Всегда, если в какой-то компании или команде организуется какой-то крутой инструмент, который взлетает, всегда все вокруг будут говорить, что это плохо, потому что это конкуренция. Но если у них появляется что-то подобное, они будут говорить, это круто, это конкуренция. Да, это норма нашего бизнеса всегда идет, вот, скажем так, со временем, когда ты становишься уже известным выходишь на уровень это уже большая политика где-то начинается и здесь уже игра немножечко другая идет ну вот и были перереги в нашу команду То есть мы не перерегистрировали мы пытались пресекать максимально но к сожалению люди ищут халяву это норма и перебегали это норма мы не могли это отследить на сто процентов я думаю причина была в этом скорее всего и я прекрасно понимаю ну почему это произошло да, то есть, представляешь, лидеры бунтуют, потому что, ну, вот такая история. То есть, это норма, это, у меня нет претензий к компании той, поэтому я не называю сейчас, да. Вначале я эмоционировал, конечно, как же так, потому что вы же обещали и так далее, но а, ты становишься взрослее, мудрее, ты понимаешь причины, вот. На мой взгляд, не очень корректная история, конечно, что без объяснения причины и так далее, да, но окей. И безумная благодарность наставникам вышестоящим, они вернули деньги. Да, по крайней мере за тот месяц, хотя э, не все, грубо говоря, то есть мне не, не, не дали то, что было положено э, обуче, на обучение 100 тысяч, что было положено на квалификации, до которой я дошел. Там должен быть еще был абонемент, его не дали, но по крайней мере деньги выплатили. За это благодарность, за это благодарность. Так я вот, да. Да. Говори, говорю, продолжай. А, просто я к тому, что важно руководство которая держит слово, которая не рубит с плеча, которая идет на диалог, если что-то не устраивает, да, грубо говоря, где-то, то есть будет и диалог определенный. Вот. И есть определенные, придерживаются, ну, это бизнес отношений. да, Ну, давайте соблюдать, давайте делать отношения, выстраивать. да, Это важно. То есть это один из ключевых моментов выбора. Поэтому я, когда шел, я вышел на связь сразу с президентом компании. Кстати, вовремя. мне просто вот даже для себя любопытно, и это также будет, ребят, для всех вас очень сильно полезно. Если такое тоже у Сергея было, и он расскажет свое видение, как, как вам быть. У меня за историю семилетнего развития в онлайне несколько раз уходило очень сильных лидеров. Конкретно так. Было ли это у тебя такое? И как ты... Ну, это пережил, и по и мысли твой вот этот рост как раз, вот взросление по поводу этого. Это было, и это будет у всех, и это будет у меня еще не один раз. Уход лидеров – это норма. Когда мне наставник сказал, Сергей, будет такое, что тебя когда-нибудь уйдут и топ-лидерские квалификации. Я такой, от меня никогда, Это всех, всегда. Норма, да, абсолютная норма. Лидеры уходили, уходят и будут уходить. Почему? Но причины две. Первое – отсутствие роста или какой-то хайповый рост, а потом падение. То есть некоторые лидеры не могут принять тот факт, что причина падения в них. Да? Неправильное построение, работа в глубину 2 на 2, мы тебя зальем, родной, только приди к нам. Зовешь на халяву, люди приходят на халяву. Юбка расширяется, халяву всем дать не можешь, потом идет падение. Здравая логика. Да? То есть, и когда идет такое падение, кто-то принимает тот факт, что это была твоя ошибка построения, кто-то не принимает этого факта и начинает винить компанию, продукт, наставников и так далее, то есть начинает винить всех вокруг. Первая причина. Вторая причина ⁇ конфликты. И когда идет жесткое падение, всегда будут конфликты. То есть, опять же, то есть, коллеги, правильно стройте структуру, не ведите людей на халяву, потому что даже если хайпанете вырастите и начнете падать, потом будет много претензий, из-за этого разваливаются структуры. То есть отсутствие роста, конфликты, да, ну да, было такое. Я не конфликтный человек, но когда идет конфликт внутри между людьми, и тебе приходится держать какой-то нейтралитет кто то принимает что ты держишь нейтралитет, а кто-то говорит раз ты не за меня значит ты против меня ну грубо говоря да то есть все разные люди это норма на ну, вот я стараюсь держать всегда нейтралитет потому что я понимаю что в споре нету права у каждого своя там точка зрения и это будет всегда в сетевом то есть мы работаем с людьми когда у тебя десятки тысяч человек да, грубо говоря ну нет нет да будут конфликты внутри норма вот. а, да Круто. А скажи, чтобы я не забыл, немножко перепрыгнем, но могу забыть и потом а, не осветить эту тему. Вот ты сказал, что для тебя была важность сбалансированность маркетинг плана. А, многие не, не понимают, что такое сбалансированный маркетинг план. Что ты имеешь в виду под этим словом? Здесь есть несколько моментов сбалансированный когда на разных квалификациях люди зарабатывают. Бывает такая история, что люди не зарабатывают, приглася там первого человека в некоторых компаниях. Да? Это бонус наставника дает история. Да? То есть, ну, хорошая история, когда ты пригласил человека, и ты заработал. Ну вот это первая маленькая денежка, потому что я помню, я развивался еще когда ну, в первых компаниях, да, я пригласил первого человека, там, спустя 9 месяцев, 9 месяцев имитации бурной деятельности, я наконец-то кого-то позвал, наконец-то пригласил, и я заработал ноль. Извините, как бы, да, это демотивирует. То есть первые деньги на начальных этапах, потом на лидерских, начальных, потом на лидерских, потом на топ-лидерских. Не должно быть провала, это первый момент. Второй момент для меня очень опасный момент да, – боковой товарооборот. Для меня это страшная история. Новички этого не знают, но когда есть боковик и когда от него зависит твоя квалификация, ну окей. Ну, а когда твоя квалификация зависит от твоего боковика, от боковика твоих лидеров, от боковика лидеров твоих лидеров, то еще, у тебя там десятки боковиков еще. Помимо лидерских веток, десятки боковиков. Ну, ты, а, люди просто выкупают себе объемы, но это уже не та история, это страшно. И представляете, когда вы на стрессе каждый месяц дотягиваете квалификацию, э, э, ну, это стресс, я не хочу работать в стрессе. И третий момент, очень важный для меня был, когда ты, под тобой, если вырастает лидер, который сильнее тебя, в некоторых компаниях у тебя очень сильно обрезается чек, в связи с чем иногда бывает, лидеры начинают палки в колеса ставить своим же партнером, ну извините, пожалуйста, тебе человек делает обороты, а ты ему палки в колеса, да, чтобы лишь бы он тебя не обогнал, лишь бы у тебя не обрезали чек, для меня это была очень грустная история, а, ну, вообще, я считаю, что это грустная история, у меня такого не было, мне не ставили палки в колеса, да, я просто слышал эти истории от других людей, а, и для меня было важно, что когда тебя человек обгоняет, у тебя чек не режется, наоборот, да, у меня сейчас такая история, меня если обгонят, а я буду зарабатывать еще больше, потому что у меня есть чек от чека, и мы зарабатываем на всю глубину, да, нет вот этих поколений, тоже важная история, да, ты у меня в глубине. То есть я понимаю, ко мне пришел Виктор, интересный лидер, да, с многолетней историей сетевого бизнеса. И вот в некоторых компаниях будет такая история, ну, пришел Виктор и пришел, какая мне на разница, да, он мне в десятом там поколении, грубо говоря. А мне разница есть, потому что я понимаю, у меня вырастет сильный лидер, и мне абсолютно без разницы в каком поколении. А я тоже буду зарабатывать хорошие деньги, если у тебя вырастет структура. Поэтому я заинтересован в твоем росте. И мне абсолютно без разницы, в каком ты поколении находишься. И я буду рад, даже если ты в далеком поколении от меня вырастешь и обгонишь когда-нибудь меня. Потому что мне это даст пользу, тебе это даст пользу. Вин-вин, прекрасная история. Да? И поэтому, опять же, еще, наверное, одна из причин, почему я так замотивирован с тобой тоже проводить какие-то эфиры и так далее. То есть это же прекрасная история, когда у тебя есть мотивация работать с абсолютно любым человеком в твоей глубине. Да? И это прекрасная история. Когда ты будешь рад за человека, который тебя обогнал, который выходит на сцену и обогнал тебя, допустим, да, и ты прямо с гордостью аплодируешь, потому что ты понимаешь, он выиграл от этого, ты выиграл от этого, все выиграли от этого. И ты не пытаешься нагадить ему, да, чтобы только его как-то сбить, чтобы получить свой чек. Да? Но это же круто, когда все заинтересованы друг в друге. То есть мы заинтересованы в наставниках, потому что если наставник зарабатывает, он может больше вложить в команду в создание новых инструментов да, и так далее. То есть прикольная история. Мы заинтересованы, чтобы наши, наши лидеры в нашей структуре зарабатывали, потому что мы от этого тоже зарабатываем всегда. Прекрасная история. Это сбалансированность маркетинг-плана. То есть много нюансов есть. Да? Вот. Круто. А сейчас у нас еще осталось буквально вопроса два. ребят. если у вас есть к Сергею отдельные какие-то вопросы, в комментариях черканите, я их озвучу и Сергей ответит, пока мы тут кульминацию проходим. Скажи, как, по-твоему, уже тоже вот с многолетнего опыта, как правильно строить структуру? То есть быть в постоянной фазе рекрутинга, либо с какого-то момента начинать своим партнером все-таки делать переливы как таковые, ну, то есть помогать им, либо ты кардинально против всей этой истории. Ну, во-первых, ты всегда должен быть в фазе рекрутинга. То есть это большая ошибка новичков, которые выходят на какую-то небольшую квалификацию и такие мы лидеры, да? тут даже не от небольших квалификаций, а даже вот от топовых. Ну, я тоже рекрутирую, как... до сих пор рекрутирую. То есть надо рекрутировать всегда быть в рекрутинге. Это нормальная история, да? То есть, мы можем там уйти от рекрутинга, наверное, когда у нас три поколения лидеров каких-то вырастет и то ну, большое количество там веток даже, да? Вот, потому что иначе, если мы перестаем стоим рекрутировать, мы теряем навыки, мы не понимаем уже, что происходит, как это делать, какие инструменты новые и так далее. Да? Вот, по поводу переливов я не против, но я а, считаю, что они должны быть разумными. То есть а, мое личное мнение. Да, Сейчас, да, заслуженный, да, то есть мы идем, строим себе широкую первую линию, как только мы видим, что человек появился, который начинает учиться, начинает рекрутировать, сам уже несколько человек срекрутировал, мы можем ему помочь переливом, но, во-первых, не заливать сильно, да, а помочь немного переливом, усилить его, это нормально, и второе, главное, по целевой аудитории. Потому что если мы отдадим бизнесмена, мамочке в декрете, мы его подставим, ему будет очень тяжело с ней работать. Да? Вот, поэтому мы должны правильно еще целевую определять, когда мы даем переливы. Вот, не заливать слишком сильно, не убивать инициативу по целевой аудитории давать переливы и, конечно же, помогать, но ну, помогать тем, кто работает. Это важно, потому что, опять же, если мы отдали человеку, новичка, к тому, кто не работает, кто не умеет ничего делать, мы подставили того, кого мы отдали в глубину. Это проблема. Да? А плюс мы опять же, когда мы идем чисто глубина, глубина, мы убиваем полностью инициативу и все такие... Ну, мы ждем, наставник же обещал, и в итоге все ложится на наставника, и это потом все в ноль сойдет. Поэтому помогаем тем, кто работает. Сильным. Продолжаем. Сильным помогаем. А, ну и давай, в завершение, в принципе... Что бы ты порекомендовал у нас сейчас слушает в онлайн записи, а потом на YouTube, ВКонтакте, везде будет показана наша история, твоя история. Что бы ты порекомендовал тем, кто вот смотрит и ищет какой то ответ на свой вопрос. Вот не получается, вот руки падают. Что Сергей Никитин какого пинка даст, что порекомендует сделать вот тем кто отчаялся. А здесь а, самый простой, наверное, совет. А, зарабатывает тот, кто работает. Здесь всегда это было правило. И а, смотрите, коллеги, многие ищут, как я сказал, прийти в команду, где есть система, это хорошо. Да? Но нигде есть халява. Ну, нигде обещают халяву. Потому что если обещают халяву, на вас хотят заработать. Да? То есть а вы им не интересны как личность. Вот. А, а, я, я бы рекомендовал... А, Делать потом свое. То есть вы приходите куда-то, где есть свое, но я сразу рекомендую много рекрутировать и потом уже развиваться самому как личность. Потому что довольно часто история, я слышал, нет результата. Как рекрутируешь? Ну, я не рекрутирую. Откуда будет результат? То есть первое, мы рекрутируем всегда, каждый месяц, каждый рабочий день мы рекрутируем, пока мы новички, это точно прям, это однозначно, да, и вообще даже когда уже лидера, мы рекрутируем каждый день. И второй момент, делайте сами, попробуйте делать то, что у вас не получается и то, что вы боитесь. Часто история, я говорю, делай это, ой, я не могу, я это не умею, ну, так и я не могу и не умею. Ваш лидер не может и не умеет делать то, что новое для нас, мы не можем и не умеем. Мы садимся первый раз на велосипед или за руль машины, мы не умеем и не знаем как. Да? Но мы садимся, учимся, а потом мы уже умеем это делать. В сетевом бизнесе ровно то же самое. Раб зарабатывает ровно тот, кто делает. И если вы говорите наставнику, наставник сделай за меня это, и наставник за вас это сделает, наставник за вас заработает. То есть не надо потом говорить, что наставник зарабатывает, а я не зарабатываю. Если наставник делает за вас, наставник и зарабатывает. Кто делает, тот зарабатывает. Если вы ждете, что наставник за вас все сделает, он заработает за вас все ваши деньги. А если вы работаете, вы заработаете. То есть это норма. Смотрите, здесь есть важная вещь. Большинство новичков обитают в какой-то в поиске, где лучше, да. Еще раз важный момент, прослушайте того же Эрика Вори, да, Рэнди Гейджа, Большого Элла и так далее, неважно, прослушайте аудиокниги, даже на скорости вы там, потратите минимум времени, да, все бесплатно в Ютубе есть, У каждого, каждый из них рассказывает одну и ту же историю, большинство людей не проходят даже обучение. Кто-то просто не начинает даже рекрутировать, чего-то делать, они в поиске какой-то халявы и непонятной истории. И вот пока вы ищете халяву, где лучше, в любой сетевой компании есть 80% людей, которые ничего не делают. Они ищут, где лучше. В любой сетевой компании. И в любой сетевой компании есть люди, которые делают и зарабатывают деньги. Вам надо перейти вот, вот, вот, вот, от поиска халявы просто рекрутируй. Для начала. Самое первое, самое простое. От поиска халявы рекрутируй. Все. Вообще ничего. У меня в команде есть люди, которые сидят со мной два года, у которых последние полгода ноль активаций. И которые не рекрутируют, которые говорят: ну, я этой методикой не хочу, а вот этой, ну, это я тоже не хочу, а этой, а это я тоже не хочу. А какой ты хочешь? Ну, я пока не знаю. И сидит, и потом негатив. И нет активации. У меня, не, я не знаю, у меня бизнес не растет. Почему бизнес не растет? Не знаю. Рекрутируешь? Нет. Ты уверен, что ты не знаешь, почему у тебя бизнес не растет? Ну да, понимаю. И так далее. А есть.. Новички, которые приходят в сетевой бизнес к нам в команду новичок, которому говоришь, делай это, и у него нет тараканов в голове. И он просто берет и делает то, что ему сказал наставник. 5, 7, 10 активаций в месяц. Человек, который два года в команде, который, извините, теоретик, который считает себя профессионалом в сетевом бизнесе, который знает индустрию, который знает сетевой бизнес, знает компанию, знает, как и что делает, но просто не делает. Ноль активаций в течение полугода, а у некоторых год. И новичок, который вообще ничего не знает, не знает даже чего сделать, как написать, приходит и ему просто говорят: Вот делай, пожалуйста, по алгоритму. И он просто начинает делать без тараканов 5, 7, 10 активаций в месяц. В чем причина? В том, что кто-то просто делает, а кто-то ищет причину, чтобы не делать. И вот, единственное, что вас отделяет, еди, единственное. Кто отделяет каждого сетевика от результата, не делают. Кто-то делает, кто-то не делает. Кто делает, тот зарабатывает. Кто не делает, он высасывает из себя энергию постоянно, потому что он постоянно в негативе из-за того, что нет результата. Но осознать, что он не делает, он не может. У меня было то же самое. Я себя негативил год. Почему? У меня нет результата. Вот Я говорю, я бы вот себя увидел, я подошел бы, себе по башке бы треснул. И сказал, ты дебил, Сергей, у тебя нет результата, потому что ты не рекрутируешь. Вот я бы сделал то вот для себя. Я Это я себе обращаюсь, к себе предыдущему, да, не к кому-то из вас. Не обижайтесь, пожалуйста, я к себе предыдущему. Я был идиотом, потому что я сидел, ныл и не понимал, почему нет результата, хотя я не рекрутировал. Попробуйте проанализировать, сколько предложений в день вы сделали, сколько предложений в месяц вы сделали. Если вы в месяц сделали 2, 3, 5, 10, 15 предложений людям, вы не работали. Если вы сделали, вы в интернете работаете, да, то здесь надо больше предложений делать. 100, 150, 200, 500, отлично. В месяц. Но ну, если, ну, логика просто все. Элементарная логика. Вот. Иногда говорю жестко, извините, но жестко я стараюсь обращаться к себе. К себе предыдущему. Вот, не к кому-то из вас. Потому что я вас прекрасно понимаю, я был такой же. Это норма. И вот, когда у вас щелкнет, вот, вот вы перейдете эту стадию, да, стадию от неделания к деланию, вы станете дистрибьютором. Потом уже к лидерам. Это уже мышление, это уже другая история. Но самое важное, перейти из стадии новичка, который ничего не делает, к дистрибьютору, который умеет рекрутировать. Все. Вот, Сейчас, я надеюсь, что Все онлайн-слушатели, которые сидят, и потом записи будет такой мем, знаешь, такой ребенок сидит, такой Спасибо тебе, Сергей, большое за твое время. К сожалению, либо к счастью, я больше не могу красть у тебя твое личное пространство твое личное время, потому что время – деньги. Ну, тем более у таких больших лидеров, как ты, надо много работать. Да и мне надо много работать. А сейчас я посмотрю, вопросов вроде бы не было. Обязательно, ребята, задавайте в комментариях потом под видео. Мы это учтем, либо ответим в комментариях, либо учтем в следующих эфирах. Еще раз всем большая благодарность за то время. Всем зрителям тоже спасибо. Пока-пока. Спасибо, что позвал. Всем счастливо. Ребят, еще раз огромное спасибо, что вы участвовали в моей рубрике «Честно о сетевом». Ставьте лайк, если вам понравилось. Делитесь у себя в социальных сетях. Своими партнерами, с коллегами вместе мы сможем поставить на новый уровень индустрии сетевого маркетинга только лишь совместными усилиями. Один в поле не воин в сетевом маркетинге. И если по какой-либо причине мы не до конца раскрыли вопросы, так как у нас все-таки было ограничено время, мы и так достаточно долго пообщались на те или иные вопросы, обязательно задавайте их в комментарии, и я их учту при следующем выпуске с новыми лидерами мнений, топ-лидерами сетевых компаний. И также, если вы хотите, чтобы мы честно поговорили о сетевом, с вашим наставником, лидером, топ-лидером, оставьте а, контакт, да, Лучше напишите мне в личные сообщения, э, дайте мне контактные данные вашего наставника, лидера, топ-лидера, и я постараюсь с ними договориться, чтобы выйти с ними в прямой эфир и провести вместе с ними интервью. С вами был Виктор Бондолет, это рубрика Честно Сетевом. всем пока-пока и до скорых встреч.